暇なんだろ? 勝負しようぜ! こ、こいつ… ゾルだ! サンドリオのロロノアゾルだ! なにぃぃ! ほう、海賊狩りか。あいつら… 俺の野望ゆえ! Рарану Зору, с тремя мечами, бывший охотник за головами, победит кровью, а не слезами. Он был первым, кто присоединился к пиратам, и на тот момент был самым опасным и важным. Именно он тот, кто поможет принять важные решения. Команда Луфи не достигнет поражения, он может в пространстве теряться, с ним в бою лучше не встречаться. Главная цель Зора, со слушаем фиктовальщиком планеты. никогда не сдавайся, беси, двигайся, поднимайся, думай, не теряй в душе огня, все начинается с тебя, жизнь это борьба. Главная цель Зора, со слушаем фиктовальщиком планеты, никогда не сдавайся, бейся, двигайся, поднимайся, думай, не теряй в душе огня. Все начинается с тебя, жизнь это борьба. Родом Зоры, задален от нами море, деревни Шимашики с малых лет зор обучался фехтованию, заявив, что он и Бори. он вышел и сказал, кто тут сильный, выходи вперед и срази со мной. Сын принял ловы бой, отнеся с легкой улыбкой. Соперником его была однозначно девочке по имени Никуина. Она была сильнейшим бойцом Всегда побеждала и оставалась такой же сильной Он хотел забрать ухуину, лучший мечника звали Но она неожиданно умерла для зора наказаний Но продолжал путь к своему призванию И вот прошло несколько лет Он обучался совершенству свои навыки Тренируя скорость, выносливость и силу Но настал тот день, когда было пора покинуть д И отправиться путешествовать Главное по миру Главная Зора, со сослушаем фехтовальщиком планеты Никогда не сдавайся, бейся, двигайся, поднимайся Думай, не теряй в душе огня Все начинается с себя. Жизнь это борьба Главная цель Зора, стать слушаем фектовальщиком планеты Никогда не сдавайся, беси, двигайся, поднимайся, думай, не теряй в душе огня Все начинает с себя, жизнь это борьба